including Da da А ты? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, о, о, о, о, О-о-о. <свят> нос, нос. <свят> <свят> <свят> он тоже еврей. Каменьчик он. а, -а, -а <свят> ну, -ну, -ну, -ну, ну пусть войдет, пусть войдет. <свят> Это Было нас на свете, мы продавали сухари. Когда один из нас нас Мы продавали трава Когда один из нас за Нас осталось два Двое братьев было у нас на свете Мы продавали керосин Когда один из нас за Нас осталось один Стал я торговать, чем случалось, Когда один из нас колечал за Никого и не осталось Пожертвуйте что-нибудь Вот с таким товаром Вы бы в Америке богатым человеком были Да? Спойте еще раз А вы подадите еще раз Сейчас Я подам еще раз я тут, не ловлю пьёте, отпусти! Тот, к меня полный грузовик ровно. А какая работа? Я не хочу, не хочу. Брось, не. А Где вы работаете? Хотите работать? Да видите грузовик? Грузовик я. У меня работа не имеет. Какую работа? Как Дайте было? сказать дамочке слово. Э, да. Вы что умеете? Вы производите, вы на грузовичках? А вы посольте, вы в дом. Вы будете работать на фабрике кто что умеет. И вы поможете нам строить фабрики для ваших самих вы слышите? Мы сами построим фабрику, это она говорит. И мы сами будем фабриканты, это она говорит. идемте, едемте. Какой замечательный переходник. Что за 4 часа после? Куда надо ехать, далеко? Может быть, вы родители нам работу сделаете? Oh, no. Он не хочет ехать, да? Yeah. остается здесь на здоровье. Вол, oh, вол, собирайтесь скорей, мы едем. Эпштейн, Ребята, вот! Ребята, Ребята, вот! Ребята, Ребята, вот! Ребята, вот! Ребята, Ребята, ты мне, сукин сын, куда ж мне теперь с этой бумагой? Кого это да вот этого. Куда ж теперь с этой бумагой? Старым зекером бери. А больше никого не дам. Так никого и не дам. Так никого и не дам. Ну пойми, не могу. Товарищи! Не натирайте Магнитогорский бригадир. Магнитогорский, ребят! Что еще есть магнитогорский? Магнитогор? Магнитогор? Что это такой магнитогор? Маклитогорский, это Маклитогорский, спроси у нее, она имеет полномочия. Она имеет полномочия, спроси у нее, спроси у Товарищ, это вы нанимали людей на рынке? Нанимала? Я? Я? А вы товарищ американец? Да. Нейтон Бекер. Нейт, Нос, нос Бекер, мой сын. Американский каменщик. И, и, и он тоже? Каменщик? Uh -huh. Американский? Да. Uh -huh. 28 лет вместе Нью-Йорк строили. Нью-Йорк, <laughs> о. Надо их обоих. Надо с нами. С нами? На, на, на, на грузовик? Угу, на работу. Знает, Сала, знает. Обоих? Рядом с местечком мы строим большую фабрику. Вы у нас будете специалистом квалифицировать молодежь. Мы из вас профессора сделаем. Покладьте. Про профессор? Ну, но спроси ее. Россию. Магнитогорск, магнитогорск. Салэ, Салэ, как же это вы не знаете магнитогорск? Я знаю, я знаю. Вот, вот а, они, они не знают. Магнитогорск, магнитогорск, это, это магнитогорск, это, это, это не знаю город не знаю нет ну, но, но строится большая постройка У -у -у -у -а. Молодец, руха. Прямо красота! А? Какая! Сколько людей навезла! Прямо девать некуда, честное слово! Ну вот, нет людей плохо! Привезла опять плохо! Кто сказал плохо? Хорошо! Отлично! Превосходно! Дело идет на лад! Дело идет к чертовой матери! До света кайн-армой! не хватает! Раствор подавать некому! Люди нет! «Ну, Ганс, вояка, не кипятись, людей у нас теперь куча. «Откуда?» «А это вот у нее спроси. Из местечка привезла. Там еще много бедняков, которые не нашли себе применения. Ганс, ты сделаешь из них хороших кладчиков. А вот тебе и помощник». Товарищ Джим, хорошо? Очень хорошо. Беккер. А? А вас мы пошлем на курсы ЦИТа. Учить молодежь. Согласны? Угу. <таспорядок> Они учатся играть для театра. Для театра. Они учатся работать. Так? чтобы после работы руки не болели. Работать? Да. По-моему, они так скорее научатся вертеть палки. Кирпич класть, так нельзя научить. Раз, два. Раз, два раз. Этими упражнениями мы развиваем кисти рук, мышцы спины, ставим... Правильное дыхание. Руки, мышцы, пины. Еще, может, уксусом прикажете натереть. Каменщик должен учиться на кирпиче. Брать и класть брать и кладь, брать и кладь. И когда у него сдерется кожа на руках, и потом заживется. Вот тогда он научится правильно класть кирпич. А это театр, это циклы. Раз-два, раз-два, раз-два. Это что угодно, только не учение. у вас кирпичи так положены, точно для продажи, не для работы? Товарищ, а? Что -то у вас кирпичи так высоко лежат? Это да. для порядка, порядка. чтобы спина не болела после работы. Спина? Да. Странно. Вы что тут камень сидели что? Так, чтобы руки не болели. Так, чтобы спина не болела. А где же работа? Да что вы? Я строил нью -Йорк. не так. На земле, на коленях. Кладчик гнет спину вдвое, втрое, четверо. Кладчик тогда выпрямляет спину, когда спина ему выглядит это дело. это что же, в Америке такие порядки? Да! Ты, ты, ты споришь с нами, но а? Ты, ты, ты, ты ссоришься с нами, но а? Все должно быть рабочему под рукой, товарищ Бекер. Организованно. Вот кирпич, вот инструмент, правильно, правильно. вот раствор. Ферман. И рабочий не работает, а играет, как на рояле. Пунктально. На рояле играет. До музыкантов берите. Сумасшедшие люди. Система, товарищ Бекер, система другая. Ведь спина-то рабочего. Тоже вещь важная. Очень важная. О, о. Система, спина. 28 лет я работал. На земле работал. Что ж, я не умею работать. Работать да, и убьешь. Ну, ну, но, но, но, но, но ты ссоришься. Что ты ссоришься с нами, Новый? же я сюда приехал? Что я привел? Галстик? Мейку. А мои руки? Разве мои руки хуже вашего танцелета? Когда они здесь все лучше знают? И учить, и работать? А ну, что? я вам покажу, кто умеет лучше работать. Я им покажу. о Меня пошел. Характер. Нелегко ему будет. На! Ничего. Ленька! Ленька! Где моя лопатка? Я не хочу быть музыкантом. Слышишь, Мейка? Я не могу смотреть, как они берегут спину. Играть, работать Лечат они. Где моя лопатка? Лопатка? Куда? <связь> <связь> да, ты же. Да. Я им закажу. что я не музыкант. Нет. Да, не, хочу. не хочу быть старшим. Как простой пойдет работать Нейтон Беккер. Я им покажу, кто из нас работает правильно. Поговорить сегодня свежий часть. Фундарники в социализме, труда. Дай старик, я вам прочту. Пожалуйста. Ударником социализма, энтузиастом труда, героя витских темпов пролетарский привет. Ударник как передовик в социалистическом соревновании миллионных масс, вносит бодрость в дело борьбы за социализм и укрепляет веру в него разные это значит что надо хорошо работать хорошо хорошо работать так, будем подписывать? давай, и ты уже стал ударником. Тоже <смех> а. А. А. Что же? А теперь... Что? Если б я знал... Если б я только знал, что будет советская власть... Ага. Я бы лет 25 тому назад... Сделал бы что-нибудь такое? Что такое? То. А я знаю. Убил бы гордового. Я бы тебе тоже был человек. И себя только знал. Соло, ты уже записался? Соло! Савар! Савар! Соло! Если старик Бекер подпишется. Это верный. Правильно. Правильно. Правильно. Только со стариков. Правильно. Мы им покажем, что это мы. Это теперь советствую, Влад? Теперь нет я. Ты. Мы покажем. Все. Эй, старик. Закати комос. Этот старик еле дышит. Да, этот старик тебе покажет. Да, да. Вид старина. на что-то не вгодишься. Вот. Вот что... Что? ты говоришь? Если бы я умел писать, то я бы уже давно подписал. говоришь? Что ты говоришь? Что Колька сам. Ну? Так как же, Подпишись. меня. Ты. Я? Да. Ну? Ладно. Pallabekin! Pallabekin! What? Pallabekin! Pichy, pichy, tak. Lejmovich. Lejmovich. Pichy, pichy, pichy. Ugurec. Ugurec. U-gu-rec. Oh, oh, oh. Ну а, а, а теперь бульб. Бульб. Э, а, э, э, э. а ну, Бульб. Бульб. Бульб. Бульб. гусман, Бульб. Бульб. Бульб. хороший, Бульб. Бульб. Бульб. Бульб. Бульб. Бульб. Бульб. Бульб. Я тоже принес. условия. Дайте-ка ваши обязательства. Да, да, я расписался по-американски Нейтан Беккер. Вот это настоящее состязание американский. а вот эта музыка не для меня делает. Нейтан Беккер вызывает нас всех угу. на состязание. А? Принимаем. Принимаем. принимаем? принимаем. Вот так Америка, чтобы она сгорела. Принимаем. Мы принимаем. И я пошел в и увидел, как здесь учатся. Они вертят палкой в воздухе, им считают раз-два, раз-два, и все думают, что они учатся класть кирпич. Потом кирпич у них выложен на столе, словно они собрались им торговать, а не строить. Спину им жаль гнуть. «Так у меня есть предложение. Выставите от себя представителя, пусть он борется против меня. Кто больше выложит кирпичей в час?» Пусть он работает по-своему, бережет спину и вертит руками, а я буду работать, как в Америке, и мы посмотрим, кто кого победит. Я, Нейтен Бекер, американский кладчик, или ты, кто о спине заботишься, музыкант? А. Вот мое мнение, я жду ответа на мой вызов. Нейтен Бекер. Черт, он думает, что у нас стадион. А не строительство. Какое-то к дьяволу соревнование. Это петушиный бой. Почти так. Только в Америке хозяин стравливает принятого с блондинами, Женатых с холостыми, кто больше выработает. Ну, у нас не Америка. Отклонить. А вызов в стен газету. Да ведь ты же сам виноват в том, что он написал тут Я? Да. Конечно, ты. А что, разве не ты его сразу потащил Ты Только сбили, чем он Погоди, еще в тебя за это дело. Вот, черти, носишь вы с этим Беккером Как? А по-моему, нужно, чтобы он просто-напросто работал. Ну, ладно, обсуждать мы этот вопрос будем после. Вот сейчас что нам делать с этой штукой? По-моему, принять. Думаешь? Угу. Принять вызов, а потом повернуть дело так, чтобы вышло соревнование. А на состязании наложить ему по первое число, и он будет нашим. Попробуй наложить такому. Ты раньше найди каменщика, который такого зверя перегонит. Любой цитовец перегонит. Любой? Угу. Любой не любой. Бекер тоже не лыком шитый. Пойди кирпичей 600 в час выкладывай. Да. А что если изменить условия? Не час, а смену. Смену? Да. Вот это туда-сюда. Вот это другое дело. Ну, ладно. Я пошел. Мы на бюро завтра обсудим. А ты, Наталья, подумай... Насчет циферцы, который можно вот, только вот, поручить. Американский каменщик Нейтан Бекер вызвал нас на состязание один на один. Вызов мы приняли и выставляем своего представителя из ЦИТа. Состязание продолжится одну смену 7 часов. После каждого часа работы перерыв на 10 минут. Gracias. Вкладывайся. Кто складывайся? Складывай чемоданы. Мы уезжаем. Куда? Куда? В Америку. Что ты говоришь, Нейтан? Что я говорю? Я говорю, завтра... Меня выгонят вон. <связи> Зачем им держать меня, когда каждый мальчишка работает лучше меня? Что же будет, Нейтон? Я же говорю, завтра мне дадут расчет. <связи> Кончено. Кто был прав? Надо было нам сюда ехать, Нейтон. А знаешь, что я тебе скажу? Слава Богу. Что? Нейтон, проснись. Что раз, ты кормочешь, дурак? Простись и жар. Нейтан. Нетн. Ты совсем с ума сошел. Нейтан. Нет там. Проснись. <Нет>, <нет>. Плохой сон. Очень плохой. Плохой. Ой. Нейтан. Нейта. Скажи, когда уже будет путь. Нельта, а? Oh. Будем? А разве я знаю? Стой, фай, Мейсон. Они тут так все перевернули, что никто не знает, когда какой день. Когда тут суббота, разве знают? Суббота. Суббота. Суббота была... Мейсон. Нейтон, помнишь? Да не спи, же ты же. Последняя суббота была на пароходе. А? Когда мы уезжали, Нейтон, а? из Нью-Йорка. Когда эти безработные а? дрались из-за суха. О, а? тогда была суббота. Нейтан, а? я не помню, когда уже с тех пор была суббота. А? Нейтон? А? если ты будешь знать, когда суббота, что тогда он... За Доброе утро, дети. Доброе утро. Подожди немножко.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 Нос, а, ну, ну как ты, ты все с нами споришь, а, угу. нос, ну, как ты спал, нос, после вчерашней драки, а, как ты спал, нос, Спал. милость <сослышко> <Сделать> такая дрянь, <сослышко> mm, Прямо... ты а, ты поешь... <сослышко> Пою У меня сегодня выходной так, так, так, так нечего делать То я пою Как на постройке Так, так, я, так я пришел Пойдешь со мной в баню мыться? Ой, нос. Нос. Ты, кажется, сегодня встал с левой ноги, нос. Я тебе спину натру. И мне? Угу. Я тебе... <свистриру> Я тебе так спину разотру, что ты сам начнешь петь носом. <свистриру> <С> уксусом. <свистри> <Массажив>. <свистри> Скажите мне, какой сегодня день? Сегодня? Да. Выходной. Я вас спрашиваю, какой день сегодня? Сегодня выходной день. А -а. свободный, выходной. Нейтан, ой-ом. Ти-дуром-пум, ой, тебя сегодня такой вид. Идем нос, Прямо золотой человек, Хинцин. Ты смотри, что наворотил. Что наворотил? Да, но это ему не дешево досталось. Да ведь если с его кладкой работать по-цитовски, то мы сможем вдвое быстрее строить. Вы что же? Не дадите мне расчет? Нет? А, товарищ Бегер? Умница! Какой к чертовой матери расчет? Вы поглядите, поглядите-ка. Красота какая. Вот это, понимаешь, это линия, кривая твоей работы. А это значит, кривая цитовская, понимаете? Понимать-то я не понимаю. А кривая-то некрасивая. А. Вот это моя работа. Вот это твоя работа, дядя, понимаешь? Вот здесь ты, значит, поднажал. Видишь, вверх пошла. Ну, а тут маленько косел. А тут опять поднажал. А вот здесь из тебя и дух вон. Понял? А это... А это американская кладка. Ваша да. система... плюс организация ЦИТС... это по меньшей мере три тысячи кирпича в день на человека. Три тысячи каждый день? Красота! Каждый день. А? Ничего, дядя. Кляни-ка сюда. Теперь понял, черт, для чего нужен цит? Вот тебе и театр. Значит, я буду работать. Меня не рассчитали после состязания. Мы не в Америке, товарищ Пекер. Мы не только вас не рассчитаем, мы наоборот будем учиться у вас, но зато и вы. Извольте-ка поучиться у нас. Ребята, Так все время. Все время складывается. Складывается. что-нибудь знают? Разве они знают, когда идет поле? Разве они знают? Ну? Тидеридо, айтиди... Едем, Мейка, мы не едем. Они меня благодарили. И не театр. И я работаю. И учу. И они меня учат. И мы друг у друга учимся, Мейка. Мы все учим. Я учу, не учу. Друг у друга учтит. Ты с ума. Ты был прав, отец. А? А? Ты был прав. Нос, нос. Был... Нос, нос, нос, нос. Едем мы или не едем? складываться мне или откладываться? ну Ой. ну, Нейтан, что же я? зря укладывалась, а? Я же все время говорил. Пойми, Мейка, что мы здесь, ну, как-то, мы же здесь. Здесь. Да, здесь. Мы, мы строим, строим. Мы работаем. Работаем. Социалист. Мы кладем кирпич. Четыре тысячи в день. Четыре тысячи. Ну, ну, а? <свят> ну. Да. Ну, а? Да. Да. Ну, но, но, я. Нет нет. нет, нет, я же не живу. Жиль, живу. Жиль. Жиль. Жиль. О. О! Ну, да. <свят> ну знаешь, Натюн, уж если мы не едем, так давайте пить чай. Мик. Мик. Угу. Сегодня ты, пожалуй, заваришь свежий чай. А, на этот? Да-да, да, сегодня я заварю свежий. Пар билет. За 28 лет вы меньше научились чем здесь за это время. Иди-ди-ди, иди Do I see? Do Oh, my God. А знаешь, они тут работают не так, как мы. Не только руками, но и и, и, и, и, и вот этим тоже. Но... Thank <laughs> <laughs> you.